Всем привет, меня зовут Андрей, и я обращаюсь к вам из будущего. На дворе уже сентября, а видео будете смотреть еще с начала лета. Я просто очень долго монтирую. Небольшая новость, я наконец-таки переехал. Видите, нет этого красного фона за мной. Теперь я живу полностью один, только я, мои камеры и психическое расстройство. Так что я надеюсь, будут видео выходить чаще, и появятся какие-то разнообразности на канале, а не только влоги и тому подобное. Перед просмотром этого ролика я бы хотел обратиться к людям, которые ждут видео о BMX на моем канале. Оно, конечно же, выйдет, я знаю, что Дима Гордей вам обещал немножечко Терпение, господа, и вы скоро его увидите. Погоди, погоди, если тебе понравится это видео, не забудь поставить ему палец вверх и подпишись обязательно на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал, сумасшедший. Да, рука Да, вот, вот так видно. А Рамиль что-то ничего не делает просто понял. Реалистично, ладно, давай, я тебе минут 15 подачу, блядь. Езжай, я умею сейчас. Харитет сможем? Здорово, сука. Чё, блядь, я краску трясу? Здорово, сука. Чё, блядь, я ему краску трясу? Я ему краску... Краска, яйца. Бля, ну хуй знает, она не размешивается такие сегодня 15, 15, 15 июля. Да. Сегодня 15 июля, у нас второй день тату конвенции. Вчера что я не снимал, потому что был очень уставшим. Так, И но мне помогало с... Вот это. Надеюсь, Роман не будет смотреть на видео. Здорово, сука. Ой, ну это. Вы... здесь Роман не будет смотреть, это здорово, сука. Мне должен Роман сейчас Извинись перед, перед Романом. Роман должен был зайти и сказать здорово, сука. Да я же не ему говорил, блядь. Что ну, за... как... Вырежи это, ну. Вырежи это. как в училище, короче, со столовки вышел. У меня кент прошел, подальше прошел. А здесь, ну, дорог машины ездит. И, короче, раз чувак поворачивается такой, Рамиль. Я такой, чё? И уезжает в этот момент машина. Зам директора по успеху работе, короче. Этот мне такой, раз фак показывает. Ну тот чувак, друг мой, короче. Тут машина подъезжает, этот мне, короче, здорово кидает, а я не ему, я, как раз, другу Артуру тоже фак. А этот, Люкарш, пять, а этот, фак. Вот. Он смотрит, Я говорю, Володя, это я не тебе, говорю. Он такой, ладно, ладно, и уехал, короче. Ну, блин. Хорошо Су тебя плетка не побила. Володя, это я не тебе. Здоровья. Сейчас собираем, короче, все краски. Бля, Едем туда. Это, да. Продать? Да, вот это вот, А, да, это когда... Про... Бля, ну, срок годности у него какой? Есть еще. А, еще до 18 -го года. Привет, давай с тобой поболтаем для влога. Давай, хорошо. Расскажи эту да. конвенцию. Ты здесь первый день? А, нет, говоришь? я второй день, и я мастер, но сегодня я не работаю. Я тебя вчера в таком обличии не видел просто, я тебя запомнил. Я вчера была в рабочей одежде. А, сегодня Возьми. ты просто отдыхаешь? Да, сегодня просто отдыхаешь. А ты с да. какого города? А, ну, вообще... Привет! А вам слабо, блядь? Ногам не до шопот. ногами Поздравляю вас с Туировкой! Спасибо. Спас. Да, да? Пойдем посмотрим на твою классную спину. Ого! Второй день, второй день открыт, нужно об этом сказать всем. Ух. Какой-то него не гоу прошник. Ты какой-то не гоу прочник. Я сейчас вступлю. У тебя тоже есть? У меня аксиометр. О, ты смотришь, что ты снимаешь еще, что ли? О, а это я. Вот. Сейчас давай. Как это сделать? Вот так. Вот так. Ты же тоже решил забиться? На первую татуировку хочу сделать. А. На пятом казан. Как, как тебе лишиться девственности я Пока еще не знаю. пока вводит как у пизде ладошкой. А. <сувствую> Приятно. Посмотрим. Хочу с тобой пообщаться для видео, можно? Ну да, давай еще Ты первый раз наш конвенции в Казани? Ну, именно в Казани. Да вообще на всех конвенциях первый раз да. Да ладно. Я да. забивался и не ходил на конвенции, почему так? Не знаю. Я забивался с себя. А ты вообще раз. из какого города? Из Перми. С Перми. Далеко въехать сюда было. Ну, мы, короче, выезжали, было 666 километров. Долго. Как вообще, как здесь атмосфера? Да а... нормально. Тут я себя чувствую, блин, не знаю, в своей тарелке определенно здесь как бы... Знаешь, когда Никто городе... на тебя пальцем не показывает, да? Да, вот я от этого как бы... Скажи, пожалуйста, когда-нибудь тебе бабушка крестила какая-нибудь? Да, да. По святой водой поливали тебя? Нет еще? У меня в церковь сила какая-то не пускает. А, да? Серьезно? Ты бьешься, как застрял в текстурах, да? С кроликом пришли в Припять. И идем на сталк. Да, да, да, мы сейчас... Туда? Там да, уже да. кончается все. Там я дальше нет. Я должен туда спуститься, чтобы видео было полно. Если да, я а... вернусь, то отдам интервью. Все, он ушел. Сейчас прошло трое суток. И вот возвращение легенды. Там дверь закрыта. А вот сейчас я нахожусь на тату-конвенции в Казани и решил прибухнуть. Uh, бармен Кролик, Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас есть? Ну, сегодня есть лист алоэ. Ага. Его жевать, нужно будет? Зато у меня есть касса. Касса есть, да? Ложить туда нет, нечего, правда. Сейчас я посмотрю. Может, там сейчас найдешь соседский день. Мы сегодня ничего не заработали. А еще я диджей. А, да? Да. Какой-то диджей хороший? Совковый. Совковый. Деревенский диджей, на что-то. Короче, на Казанском фесте начался пожар, и все срочно стали убегать, потому что вот все мастера уже освободили свои места. Все происходит вот так. Смотри, сейчас покажу. Привет. Привет. Как процесс? Сегодня снова все выиграешь? Да я и вчера не все выиграл. А, понятно. За сегодня, за вчера читаешь, да? Наверное. Ничего, рядом с ним, тасуется не Я такого не знаю. Я думаю, он ничего нам не скажет. У него лицо потихоньку превращается в стоп. Да-да-да. Устал. Ты сам-то чего не работаешь? Как тебе вчерашняя победа? Да ладно, самая модель не нашел. Сниму это на видео. Даже бесплатно никто не хочет делать. Офигеть. Как тебе вчерашняя твоя победа? Что скажешь? Не знаю. Ну ты доволен? Нет. Нет, понятненько. Хотел 0, минус один место, да, видимо, не да. первое, а минус один, чтобы Да. Слишком много грамот. А, вешать некуда, да, наверное? Не-не-не, мне двух много было, конечно, в этой номинации, а одной достаточно. У тебя первый и второй же, да, по-моему? Не второй, и третий. А, второй и третий. Ну вот. Третьего бы вот так хватило А, да? Ну что ж. Мне бы хотя бы четвертая. Я всем впереди еще. Ну, дай бог. Привет. Как Привет. тебе работается? Прекрасно. Рассчитываешь на победу? А, не знаю. Привет, колясик. Привет, Привет Нигер. Ты де... Негр делает негра, да. негра Сколько негров в своей жизни ты вольнул? Чтоб, семь Семь? Семь негров убил, пиздец опасный, бля да. Ладно, давай да. Че, как тебе с Новый Нормальный Всем привет, это третий день тату-конвенции Это Азис. вы еще с ними знакомы? Это Артем. Вы его видели мы по-любому где-нибудь. Это вот Ксения. Вот наша дружная компания на эту конвенции. Это Евгений. Это Артём, вы помните его? Он 30 секунд назад, это Руслан. Он больше не выпускает свой влог, потому что не знает, почему. Расскажите нам, почему вы больше не выпускаете видео? Потому что мне надоело снимать на телефон, я хочу нормальную камеру. Вот поэтому. Если вы хотите помочь Руслану снимать видеоблог, тогда. Донатьте вот на этот счет. Да, да, Ссылка да. Ссылка в описании. Да, да, да. Помогите Руслану накопить на камеру. Вот Рамиль, он не, не видеоблогер. А прикинь, Рамиль будет снимать, как ведет самолет. Я ему предлагал, я ему кучу идей предлагал по видеоблогингу, он, он не занимается. там себе не плевать, я сажусь за руль Шайен Пэн. И чтобы ты потерял до речи, я буду бить тебя бесконечно, но не набью тебе бесконечность Ты не забор, бро, запомни ты, я забиваю как проклятый Но нет-нет, не иероглифы, нет-нет, ни иероглифы Твоя тёлка тут будет течь, со мной самые лучшие иглы Тату-эйдж, тату входят в тебя как буллет, буллет, буллет ты никогда этого не забудешь. Не забудешь. Твоя телка со мной мы не смотрим кино. Темная комната на майше и клепторд. На пол телониум весь. Буква и золото, <свеч> краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль.